Приветствую вас зрители подписчики моего канала, с вами Веном, мы возвращаемся, все будет второй закат самураев и у нас тут якобы будет сейчас сражение, почему якобы, потому что я не хочу его проводить, тут блин автобоем можно выиграть, из-за того что у противника войска в принципе бомжанские битвы будут очень быстрые, так что в общем ГГ мы победили, чувак повысил уровень кстати свое похоже, но к сожалению не успел он этим воспользоваться, он быстро умер. Так, на Гоя своей флотилии, наверное, сейчас будет нападать, я так понимаю, на мою блокаду, да? Да, я был прав, он хочет вынести мою блокаду. Причем флотилия у него не Ух, такая уж и дерьмищ. поэтому, наверное, может он этим и воспользоваться. Ну, знаете что, я думаю, может отступить попробовать. Давайте отступим. Почему отступлю? Потому что я хочу дождаться своего варьера, дабы его добить. Ну, тут, конечно, мы автобоем в восставших всех убиваем. Оказывается, даже сами решили не сдохнуть. Почему бы Подыхайте, ребятки. Растущее недовольство. Да, все-таки правильно я, э, так сказать, подумал, что ли. Что можно будет везде нанять по одному отряду. И этого хватит очень даже хорошо для того, чтобы устранить непорядки. Восстанавливаем здание. Не очень это и дорого мне обходится. И давайте выносим тогда Сендая сейчас вместе с пушками в атаку. Ага, он сам же отходит. Боится. Сучара. Жучара. Давайте тогда соединим нашу армию и нападем на этого сендая уже вместе с такой армией хорошей. Ну я тут конечно опять таки автобоем сыграю. Ну простите, что битв таких нету больших. но просто навсего я не знаю смысла не вижу в сражении. Оно бесполезное будет. И так понятно, что я смогу победить. Позволяет всем флотам участвовать в ночных сражениях. Команду не варим засаду, Доход раскрепления. Перемещение отрядов на стратегической карте. Вот это вот мне очень даже надо. Давайте защитника еще поставим. Защиканца. Вот это вот еще и устанавливаю. Ну и все. Пока что. Так, а в сюда, да, тут мы все восстановление сейчас начинаем. В Сагайме у нас тут строительство происходит, артиллерийского полигона. Ну, мы уже можем нанимать нормальную пехоту республики, такую именно добротную. У Сендая тут какая-то армия бегает, надо их добить, догнать. Давайте атакуем тогда двумя отрядами линейной пехоты. Но, к сожалению, мы их догнать не можем. А гнаться ли за ними? Ну, давайте погонимся тогда. Почему нет? И бомбим Кадзусу. Конечно, там мирные жители живут, но извините, мы бомбим именно по стратегическим объектам военным. Так что люди, наверное, не пострадают, я так предполагаю. Ого, хорошо, тут они штурманули аж почти всю крепость, разбомбили нахер без пушек. Да, как они могли разбомбить крепость без пушек, очень интересно. Хотел бы узнать такой способ. Так, в Бизене идет строительство, да? Да, верным ходом строительство идет. Ну и наш вайер уже практически вот у блокады стоит. Еще немножко ему осталось доплыть всего два хода. Хочу посмотреть на него в действии. Так, наши косуги появились. Прекрасно. Ну тут одна косуга у меня, конечно, плавает. <laughs> Я не знаю даже вот как сейчас найти вот те корабли, которые смогли пройти через блокаду. Потому что это, ну, практически, наверное, невозможно. Опа. Не невозможно, а возможно, да? Потому что я смотрю, тут все-таки один плавает, засранец. Ох ты, ни хрена себе, как я удачно попал. ⁇ Ёптиль моптиль, вот это да. Вот это да. Так, давайте нанимаем, еще до косуги. Потому что я сейчас думаю, надо будет искать их по полной программе засранцев этих отступающих. Точнее, наоборот, наступающих. Ну, Мацумея здесь, блин, кораблей до хрена, но хотя бы я сейчас попробую их подранить, чтобы можно было в будущем еще атаковать и еще больше снести. Хисамицу на какой-то у них командующий. У меня-то новый совсем. Кикути Нагафудзи. Нагафудзи. На уж Нагафудзи. Нагафудзи ямы. Не не не не да, это значит, что ты как раз сделал. Надо сначала сговорить. Иди к буржоке, ты должен как раз зайти. Иди спусти. Да, спусти. Да, спусти. Да, спусти. Спусти. Спусти. Конечно же, мой любимый сёгун взял вылетел нахер, сука, во время сражения. Поэтому опять нападаем. Начинаем развертывание. Хорошо, что опять без туманов и дождей. Просто мне, наверное, везет, я не знаю... И плывем, короче, напрямую практически к врагу. Хотя, наверное, напрямую не совсем верно будет. Давайте попробуем как даже схитрить, наверное. Зайти вот сейчас вот туда, в тот край. Пора и потом вот так вот плыть постепенно к ним. Хотя или нет, наверное, неправильно тоже будет. А может лучше всего даже вот как-то так плыть. Сейчас вот так мы доплывем до какого-то края. Потом начнем уже плыть прямо к ним. Так вот сделать можно было бы. Чтобы как можно быстрее, то есть с ними связаться в разрывных снарядах, чтобы не обычным снарядом перестреливаться Потому что у них нету разрывных снарядов, я уже это знаю После того, как бой сыграл, блять, и все вылетело нахрен Так, ну и давайте вот так вот сейчас прямо плывем Конечно, немножко не прямо получается наискосок, я плыву, ну это уже так мелочь. Сейчас главное просто подплыть достаточно близко, чтобы можно было врубить разрывные снаряды. Но я их уже врубаю, конечно, но Просто я им еще пока не смогу вести огонь. Так, начинают по нам уже вести обычным снарядами враг огонь. Но я все равно плыву к ним Так, ну и все, давайте поворачиваем Вроде уже достаточно близко Да, даже уже третье сосудно Из этого ряда начинает вести огонь по мне Все-таки первый раз был, наверное, более верный у меня, я так думаю когда я подходил постепенно там И получилось немножко, конечно, замешкался я Но зато, блин, по мне не вела огонь Целая армада, блядь Так, давайте вот постреляем по этому Кайтену Ай, моптель Ё-моё, что происходит? Моему кораблю, мне кажется, жопа. Явно жопа ему. Ремонтируйтесь. Боюсь, что командующему грозит опасность. Да жопа ему что? Понятно, отступили, блядь. Но я два корабля хотя бы снял, Кайтены. Хотя Кайтены это, блядь, настолько дерьмовое судно, что даже их потеря для противника практически неощутима. Эх... Да ясно дело, мы тут бы проиграли. Даже тут гадалки не ходи. Но корабль, кстати, остался жив. Он отступил, наверное, в порт, да, еще. Да, в порт отошел. Давайте тогда его даже отремонтируем. А это судно тогда попробовать атаковать Мацумея. Но я так думаю, мы все равно их сейчас не догоним. Надо сюда подводить, наверное, корабли даже из этого порта. Настолько далекого. Нанимаем, давайте здесь корабли наши. Касуги. Три косуги я найму Я думаю, мы успеем до того, как враг высадится Ну, смотря, конечно, куда Он вообще высаживаться планирует Если он планирует высаживаться сюда куда-нибудь То, наверное, мы успеем А если он планирует сюда высаживаться, ну, конечно, нет Это естественно Так Да, короче, нашу тут блокаду разбили Нахрен, и враг вообще прошел как дома Что вообще неприятно Мне совсем ну, надо, значит, туда быстрее флоты направлять. так -с. Ну, пушки, идите, конечно, в город. Сейчас мы перестроимся и пойдем в Кай. В атаку. Так, отремонтируем пока что некоторые здания. Которые тут... А, кстати, нет, ремонтировать мы не будем, потому что его разбомбят нахер потом. Уже такое же сделали они, но... Так что нет... Ну и все, наверное, можно пропускать ход. Так-то вроде опасностей никаких у меня особо нету здесь. Восстания же нигде не будет, кроме Идзу. Ну, в Идзу сейчас ремонт, наверное, будет. И из-за этого уже, да, вернется все нормально будет. Так, ну и пропускаем ход, да. Ну, сейчас высадки, наверное, могут быть, блять. Вот это вот неприятно. А у меня там войск-то и никаких нету, и на ему особого нет возможности. Ох, еще какая-то флотилия подплыла, конечно же, бомбить меня нахер. Сейчас опять восстание начнется. Да ты сука, вот так как заколебал меня нахер. Сэндай. Вот жаль его нельзя догнать и убить, блин. Нет, они убегают снова, и они специально... Вот, у них такой разбег, что они отходят совсем. То есть мы их не можем догнать все равно. Так, что, найма никакого не было Постройки зато, да, были Во многих провинциях закончились постройки, я смотрю В Бизене, например, мы построили, наконец, учебный лагерь Можно теперь посмотреть, что у нас тут есть Метка всех отрядов из этой провинции плюс 15 Так, получается, рукопашный бой, скорость пополнения, боевой дух, натиск всех отрядов Ну, конечно, стрельбище ставим 5 ходов нам понадобится Плюс еще шесть ходов для Академии Артиллерии то есть у нас уже будет возможность постройки пушек Армстонга. Причем повышенной точности. Они будут вообще просто напалить, как я не знаю. Тоже постоянно точно в цель. Так, Гвардия Республики здесь есть. Ну, пока ждем. Хотя можно уже Гвардию Республики нанимать. Но я имею в виду конницу, да? Кавалерия. Но она, кстати, почти ничем не отличается от обычной кавалерии с саблями. Даже хуже атака в ближнем бою. У них только выше боевой дух. И все, по сути, больше никакого толку от них. Ну ладно, все равно берем, короче, этих кавалеристов. Хотя, наверное, лучше взять их тогда, когда уже будет все готово, да, к найму. Наверное, лучше так сделать. Ладно. Пока что эта армия заходит опять-таки в Емасиры. В Тамбе опять сидит моя армия. Короче, все как было. Один ход остался всего лишь до недовольства, и он закончится. Все будет прекрасно. Прибыль возросла на тысячу, да, примерно, чем на прошлый ход было. Это вот как раз связано с тем, что мы построили много зданий новых. Так, флот мой дальше, давай-ка пытайся догнать. Но я так думаю, мы уже не догоним Мацумея, он уже уплыл хер знает куда. Куда он там направлялся. Но я так предполагаю, он направляется куда-нибудь в Цукуси, наверное, высадится, и у него есть возможность, идея. Наверняка сюда он направляется. Я постараюсь предр... передотвратить его выставку. Если же не получится, значит придется войска где-то там нанимать по-бырому Чтобы их направить на врага Так, тут у нас что, кто-то щеголяет между кустов Ну давайте мы их догоним до да убьем Решительная победа Я и не сомневался в этом а, Ну опять-таки, да, не получается нам добежать до города, блин Вот идиотизм Ну я обучаюсь солдат, тогда все равно До лакасы мы не доходим так, надеюсь, ну, небольшое количество еще денег, что-нибудь строить или нет, поэкономить немного, а на чем экономить-то, мы все равно тут сейчас будем строительством заниматься полномасштабным, тут у нас вот есть три отряда пехоты республики, идите в Мусаси, заходите, так, вы атакуете давайте Сэндай опять, опять-таки мы их не догоняем, зашибись, но из-за того, что у меня есть ополчение, оно сейчас догонит вас все равно, Убивать этих ублюдков. Отлично. Все, больше ничего ломать они не собираются нам. Ремонтируем сельскохозяйственную аренду. Ну а из Суруги мы, наверное, выдвигаем армию. Давайте на север. Пора двигаться в атаку. В Кай. Как я и хотел. Ну вообще, давайте посмотрим сначала, есть ли там войска какие-нибудь. Да какие войска тут пусто. Пусто-пусто. Я думаю, давайте возьмем тогда вот эту вот всю армию. Ну, не полностью, потому что а иначе вообще никого не останется в городе. Нет, что-то тут все-таки есть какая-то армия. Ну, в три отряда это, конечно, блин, армию назвать крайне тяжело. <are> <life> так что мы все равно город захватим. Такс. Ну и нужно, кстати, было бы разбить вот этого засранца. А, еще, еще, да, да, да, точно. Ну, все равно еще не доходим. Еще надо плыть немножко. Хотел бы атаковать уже прям ногой прямо сейчас. Посмотреть, насколько мощный корабль, блин. Но еще один ход надо дождаться. так -с. Продолжаем бомбить Кадзусу. Всему войска так и пускай сидят. Можно было, конечно, развлечься убить, например, от этого Синсенгуми побежден в поединке. Да почему всегда они, они умирают? и вот не понимаю. Ну то есть он не умирает, а он проигрывает в поединке. Уже, наверное, сотый раз такая херня происходит. И не понимаю, что за хрень. Цель уничтожена. Вот, например, Синоби показал, насколько надо быть мастером. Типа взял ему херакну по голове, он умер. А этот, блин, не может никак его победить в поединке. Ну что за хрень? То есть, да, представляете, вот этот европеец, он не может победить в поединке какого-то долбаного самурая. Но это просто показывает, насколько... Ничтожество эти европейцы По сравнению с японцами <laughs> Да, расовая принадлежность Решает все, как говорится Так Вот тут у нас все так же, да Сидят ребята, курят табак Йода так вообще ничего не делает Сидит на моей территории, даже не атакует Странно Ну и ладно, пускай сидит, у меня скоро появится Элитная пехота через 5 ходов Я уже просто пойду его долбить нахрен Выбивать оттуда а то уже хватит сидеть на моих землях. Так, кстати, мы не можем, да, пока еще улучшение сухой док сделать, пока у нас 6 ходов идет изучение железной брони. Ну ладно. Тогда все, наверное, можно пропускать ход. Вроде бы да. Вроде все. Вот тут один корабль у меня стоит, наверное, я его тоже пошлю куда-нибудь туда. Или нет, все-таки надо как-то вот здесь блокаду, все равно поставить, а то враг сейчас будет так проходить и дальше и дальше. По моим землям, блин. Совсем это не кульно. Пока у нас будет сухой док, это, блин, надо целую кучу ходов дождаться. Пока изучение будет, да, железной брони. Потом, потом пока сухой док будет построен. То есть это очень много времени займет. Так, враг нападает. Мы можем отойти, в принципе, да, отходим, давайте туда. Отходим. Ага, джаджая больше не нападает. Ну и ладно. Сейчас я тогда нападу своей флотилии, одной вот этой вот железной броней. Его херакну. <laughs> Просто броненосец такой, на них несется, Таран берет и всех разносит. Ну нет, конечно, я не буду заниматься такой ерундой. Вот, кстати, засранец. Он сейчас, наверное, все равно меня заставит хотя бы один раз сразиться. Да, сука, заставляет меня хотя бы просто даже с ВК-Ямой подараться. Ладно, что ж, эта битва будет уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!